Здравствуйте, я рад вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы научимся делать вот такие простенькие звездочки. Буквально вы это сделаете, научитесь делать за минуту. Итак, приступим. Для этого нам понадобится квадратный листочек бумажки. Примерно 20 на 20 сантиметров, вы можете взять побольше, поменьше. Приступаем, складываем наш листочек пополам. Далее мы берем вот эту часть, эту часть, сгибаем к этой, к этой линии, но не и намечаем линию сгиба вот в, этой, в середине примерно, вот так вот, так отпускаем. Аналогично поступаем зеркально. Теперь вот эту часть к этой линии, вот. Теперь эту точку сгибаем. Точки, которая образовалась во время сгибания двух линий. Так. так. Теперь вот этот край сгибаем вот с этой линией. Вот так. Теперь вот этот край сгибаем к этой линии. Вот Теперь наш фигуру вкладываем пополам, вот так вот. Теперь берем вот эту часть. И вот эту край сгибаем к этой линии и по этой линии сгиба отрезаем лишнее И почти наша звездочка готова. Осталось расправить только линии сгиба. Сейчас мы это сделаем. И все у нас будет готово. это и это. И это, и это, и это. Все, и наши зверида с вами готовы. И теперь можете смело их сделать. Всего вам доброго. Смотрите наш канал в Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.